Всем привет! В этом видео я подготовил для вас 10 новых реально крутых товаров со всеми известной платформы AliExpress. Советую досмотреть этот ролик до конца, ведь каждому из вас придется по душе какой-либо из товаров. Ну а ссылочки на проверенных продавцов вы сможете найти в описании под роликом. На 10 месте моего скромного топа расположилась крутая радиоуправляемая игрушка с датчиком высоты, запускается он при помощи единственной кнопки на пульте, а внутри установлен датчик, который реагирует на приближение объектов и не позволяет упасть самой игрушке. а при столкновении чего-либо с лопастями он автоматически выключается, поэтому такая игрушка может стать отличным подарком для вашего ребенка. Криптовалюта атакует, биткоин захватил Японию, именно так звучали заголовки статей в апрель месяце этого года, поэтому на девятом месте расположилась декоративная монеты биткоина. Можете заказать себе парочку таких и похвастаться перед друзьями. На восьмом месте расположилось полезное устройство под названием Android TV. При помощи него вы сможете легко и просто смотреть на большом экране фильмы из Google Play, онлайн-трансляции и видео с YouTube, а также многое другое. Если соберетесь покупать Android TV, то советую заказывать его на AliExpress, ведь цена там значительно лучше. Настольный антистресс, вечный двигатель, гравитация. Помимо того, что он может стать оригинальным подарком для создания хорошего рабочего настроения, он также поможет снять нервное напряжение и эмоциональный стресс. А также вам будет на что позалипать на вашем рабочем столе. А этим массажером наверняка пользовался каждый из вас. Так вот, если вы даже не знали о существовании такой штуковины, то скорее заказывайте его на Алиэкспресс. Помимо приятных ощущений от щупальц, массажер способствует расслаблению мышц и помогает смягчить головную боль. Вон, смотрите, как пес кайфует на алиэкспресс можно найти абсолютно все так вот на пятом месте моего скромного топа расположилось оружие лего оружие возможно о таком мечтал каждый или даже пытался его делать в описании я оставлю проверенные ссылочки на пистолет desert eagle дробовик ремингтон и штурмовую винтовку м16 а следующий товар будет посвящен также лего Это крутая машина имеет закос под стиль лего техники но это какой то китайский очень качественный аналог набор включает в себя около 470 различных деталей такой набор может стать отличным бюджетным решением Любителей а это, возможно, мечта многих креативных людей. С виду обычный рулон черного винила, но он имеет магические свойства. Так вот, при помощи него вы сможете вдохновлять фантазию на созданию полезных вещей для дома. Возможно, некоторым она поможет записывать планы на день, а для некоторых станет отличным декором. А при помощи такого устройства вы сможете закатить дискотеку прямо у себя дома. А ведь для того, чтобы дать ей жизнь, ее нужно всего лишь засунуть в розетку. Довольно классное и бюджетное решение. Ну а на первом месте моего топа расположилось то, что любят почти все. Это плюшевые игрушки. В описании я оставил ссылочки на огромный выбор мягких игрушек. На этом моя подборка окончена. Пишите, какие из товаров вам понравились больше всего. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До новых встреч!